Всем привет! С вами Роман Доктор на канале. Выбираем прекрасную игру Dragon Storm Fantasy. Это видео специально решил записать для вас, уважаемые разработчики игры Dragon Storm Fantasy. На протяжении длительного времени, а точнее с того момента, как я приобрел а, Святые Крылья 4 уровня, вот, я вам пишу и пытаюсь объяснить что у вас идет неукомплектация продажи четвертых крыльев. То есть их по факту, когда человек покупает за донат 40 тысяч алмазов на минуточку, это порядка 700 долларов, человек не может найти к ним пассивные скиллы, чтобы их активировать. Вы каждый раз мне пишите, не могли бы вы более детальней нам об этом рассказать? Я вам присылаю пошаговые скрины, пошаговые инструкции. Но теперь я решил вам это записать видео. И благо, что в ютубе есть переводчик. Если вы нажмете на translation, переведете с русского на вам понятный язык, я хочу вам показать. Так, мы находимся в основном мире. Это не иной мир, это основной мир. Значит, заходим в параметры. В параметры нажимаем «Развитие крыльев». Вот крылья есть первого уровня, второго уровня, третьего уровня и четвертый уровень, за который я вам говорю. Здесь есть навык святых крыльев. Так как у меня куплены четверо крыльев, соответственно, они у меня все разблокированы. Разблокированы и активировано используются навыки четвертых крыльев. Я их уже, как видите, прокачал один на 100 максимальный уровень, второй на 85, третий на 74 и четвертый получается на 61 уровень. Нажимаем кнопочку «Назначить навыки». Назначение навыка вот используется первый, второй, третий. Я использую все, естественно, четвертые навыки от четвертых крыльев. И тут самое главное начинается. Есть вкладка еще «Пассивные скиллы». Так вот, пассивные скиллы первого уровня они имеются. Второго уровня они имеются. Третьего уровня они куплены в магазине. Они также самое все открыты имеются. И вот самое интересное. Четвертого уровня навыки не имеется уже с 1 января 2022 года от слова «совсем». И что же мы видим? Нажимаем на скилл, чтобы получить. И тут написано. Перейдите в звездные руины, чтобы получить книги навыка для активации. Уважаемые разработчики. Включите, пожалуйста, в дроп. С ваших NPC там, на пятом этаже. Или откройте шестой этаж. Не знаю. там, Придумайте что-нибудь, чтобы вот эти уже книжки выпадали либо с боссов, либо включите их в продажу в магазин по понедельникам, там где продаются эти книжки для активации этих навыков. Потому что, ну, невозможно играть так долго и не пользуясь на полную катушку вот этими навыками четвертого уровня. Ну, очень некомфортно, очень неприятно. Неприятно то, что вы наполовину доделываете и бросаете. Так что давайте уже это активируйтесь в этом направлении. Еще раз покажу, что это навык святых крыльев в разделе пассивные. Очень сильно не хватает вот этих вот книжек. Очень сильно не хватает. Хотя по игре, повторю еще раз, у вас пишется Перейдите в Звездные руины, чтобы получить книги навыков для активации. Мы переходим. И ничего не видим. Здесь у нас только в дропе. Как говорится. В общем, пожалуйста, просьба, ответьте мне. Письмо, запросы я вам пишу в техподдержку. Можете в комментарии под этим видео написать ваш ответ. Где эти книжки можно получить? Спасибо!